Подушка там, где в изговоре стоял внизу на полу а, рукоятка, облакоченный диванчик, топор. Я ее спрашиваю, да? Да? а зачем тебе топор нужен? То есть мне сразу дико, стрёмно, как будто какому-то маньяку <parler> попал в квартиру. Плюс у нее дверь была железная, замок весь